Помалясь, приступим. Так, не, не не Сначала удар, да? А, нет, сначала фиксируем его состояние. Mm -hmm. Состояние бывалого, но относительно нулевого ножа. Теперь, наверное, надо взять реально подальше. Прямо вот совсем дальше. Прямо вот еще дальше. Момент замата имеется? Да. В кадре. Ну, помолясь. Офигенно. Офигенно. Вот. Видно, насколько он зашел по так называемому жировому следочку. Ну, след от ржавчины состояние мы это сейчас снимем в 4к чтобы было лучше видно вот. и собственно непосредственно новое отверстие в этой железке ну а ножу абсолютно по барабану nice автофокус ловит или не ловит но близко не близко не да? ладно на компе потом посмотрим мы экспериментируем. А ножу по барабану. Он в дуршлаг эту тачку может превратить. Вот так судя по ощущениям. я базар оно незаметно не проходит. Здесь есть микро микро микро заминчик. Даже не то, что микро микрозаминчик. Вот, не знаю, как-то Саня Вининул это делал. Он умеет показывать затупление на кончике. Но.. Если положить его на машину... А давай попробуем. Можно. Просто не, в, в каком я лично маху, это когда на пне монеты, и ты серьезно пробивая их, видишь там нибудьские повреждения на том же АУС-8 какой-нибудь, 340 й просто от 5-рубровки. Здесь тачку прошивает и, и, и микро.